Привет, аудитория! В 2023 году, 15 января, пройдет первый турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи UFC. Вот. И в этом видео хочу разобраться главный бой нового карда турнира в полусредней весовой категории между Джеффом Нилом и Шевкатом Рахмоновым. Шевкат Рахмонов 28-летний боец из Казахстана, провел в профессионалах 16 боев, которых ни разу не проиграл. Пришел в промоушен UFC, он уже будучи э, чемпионом в двух организациях ММА. Э, в 2018 завоевал титул чемпиона в полусредней весовой категории в КЗ мма в казахстанском промоушене. И в 2019 году завоевал титул чемпиона в том же весе в М1 Global в российском промоушене. Э, после пришел в UFC, где в четырех боях, боях одержал четыре досрочные победы. Стоит отметить, что все 16 боев Шавкат в принципе закончил досрочно, что выглядит достаточно впечатляю. За такие заслуги этого бойца смело можно назвать идеальным финишером. Учитывая, что он выходит из самбо, бокса и панкратеона, является разносторонне развитым бойцом. Кроме того, что он может вести бой как в стоке, так и в партере, может он еще и неплохо в этот партер переводить своих соперников. В же обладает он неплохими навыками джиу-джитсу, что не раз показывал. Имеет он неплохой кардио, есть у Шевката довольно-таки тяжелый панч. Кроме того, Рахмонов не просто... Заправский Рубака это достаточно думающий боец, крайний бой провел он против топовой позиции в лице Нила Мэгни, поединок прошел в партере, где Мэгни решил проверить джиу-джитсу, джиу-джитсу, джиу джиу казаха, что привело к его досрочной э, победе. То есть, ну, досрочной победе, конечно же, Шевката Рахмонова с во втором раунде. Думаю, у Рахмонова большое будущее в принципе в это боец как минимум топ-5 весовой, а то и выше. Джефф Нил, его соперник, это боец из США, провел в профессионалах 19 боев, в 15 из которых одержал победы. Не зазвать его универсальным бойцом, да, в стойке он хорош на руках, но не умеет Нил бороться на топовом уровне. Не может Джефф похвастаться высоким IQ. Есть у него рефлекс по непонятным причинам лезть в борьбу, где обладает слабыми навыками и тратить на это кардио, которое так... Которое подводил его и не один раз, в принципе. Это достаточно односторонний прямолинейный боец, но с серьезным динамитом в кулаках и незарядной стойкостью. Джеффа можно пере... Водить, в принципе, перебивать, но не так просто нокаутировать или засадмитить. В UFC у Нила в послужном списке есть топовая позиция, с которой он неплохо довольно-таки справлялся. Но если американцу попадается хороший боец или ударник с большей антропометрией, такие как Стивен Топсон тот же или Нил Мэгни, то у Джеффа появлялись проблемы. Таким бойцом, в принципе, является и Шавкат Рахмонов. Ну, в антропометрии преимущество на стороне казаха. Размах рук больше на 5 см, рост выше на 5 см, размах ног больше на 3 см. Для Джеффа это будет достаточно сложный бой. Джефф – это танк, который хорошо держит удар и пытается перебить оппонента на руках. Не может Нил похвастаться скоростью сближения или взрывными качествами. Шавкат же отличается хорошим футворком. Он будет работать с американцем на дистанции, на дальние, разбиваю его как руками, так и ногами. При хорошей возможности перевести он будет его переводить и работать уже в партере. Шевкаты в стойке и в партере вряд ли изменит своим принципом и будет искать досрочку. Ну, как-то так. По каждому я бы на данный момент поставил соперников на одну ступень. Именно на данный момент. Нила проседает в третьему раунду, но Рахмонов в бою против Мэгни задышал во втором раунде. И неизвестно, как бы он работал в третьем раунде, не досрочен Мэгни. Шевкат закончил все свои бои в UFC досрочно и, в принципе, довольно-таки быстро. И что-то сказать о его кардио затруднительно. В этом бою сложно отдать победу Нилу. Ну, Рахмонов просто должен побеждать такого оппонента. UFC ведут казаха на какой-то громкий поединок в топе дивизиона, возможно, с Хамзатом Чимаевым. Поэтому подбирают ему достаточно удобную позицию. Сложно сказать, как победит Шевкат досрочно или решением не стойкий соперник и досрочно в не проигрывал выступая на высоком уровне может в принципе Шевкат его досрочить были у него соперники которые тоже не проигрывали досрочно но тем не менее Шевкат их находил способ их удосрочить. Ну, я тут в этом бою больше склоняюсь к победе Шавката решением, но можно попробовать присмотреться к варианту победа Шавката в третьем раунде или решением судей. Вы же подписывайтесь на Телеграм-канал, там я делаю пост в субботу или в пятницу за день, за два до боя на этот бой, на бои, которые мне интересны, но по ним я и не делал видеообзор. Также подписывайтесь на YouTube канал здесь я Стараюсь сделать адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, ребят, до следующего поединка, до следующего разбора. Пока.